Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу, как увеличить скорость проектирования ферм путем автоматизации этого процесса SolidWorks. Показывать буду на одной из тех ферм, по которой я делаю расчет SolidWorks Simulation. Данная ферма построена по принципу снизу вверх. То есть сначала я спроектировал отдельные детали, а потом из них собрал сборку фермы. Ферма имеет такие элементы, как несколько линейных массивов и зеркальное отображение компонентов. Для того, чтобы показать способ автоматизации проектирования, для начала я удалю пока что ненужные компоненты этой фермы. Ну вот, сборка готова. Я оставил всего лишь два пояса и два стержня с двумя косынками. Для начала я изменю размер пояса, длину пояса на Два метра 40 сантиметров. Теперь я выделяю два крайних стержня. Остальные два стержня. Ну или один стержень из двух уголков. И на другой стороне я оставил. После этого иду э, в линейный массив. Выбираю направление. И здесь я поставлю, например, шестьсот миллиметров. <coughs> Всего у нас будет 4 элемента. Щелкаем оки. Итак, первые э, три стержня у нас готовы. Теперь для автоматизации мне необходимо зайти в уравнение. Выделяю линейный массив. Ставлю курсор в уравнение компонента. Выделяю вот эту вот цифру 600. Она у меня будет равняться общей длине, деленное на количество стержней. Щелка. Итак, давайте посмотрим. Теперь я захожу обратно в массив, редактирование массива. Здесь уже расстояние между элементами массива у меня стоит формула, и количество экземпляров, количество элементов я, например, меняю на Допустим, 10. Щелкаю ОК. И у меня все э, расстояния между элементами моего массива, они все будут одинаковы. Давайте я поменяю на другое число, на, например, на 5. Щелкаю ОК. И по формуле Solid автоматически посчитал, что здесь расстояние будет 480 миллиметров. Также можно поменять, например, на 7. Если вам нужно 7 стержней и здесь мерю, да и здесь получается вот такой не целое число ну давайте я поставлю 8 щелкаю обновить и здесь появляется новый стержень новая группа элементов и расстояние 300 мм. сейчас я попробую изменить длину пояса вместо двух 400 давайте я возьму например 3 600 Обновить. И у нас расстояние между элементами, элементами в данной сборке автоматически поменялось. Удалю ненужные датчики, которые остались с прошлого урока. Так, вот таким вот образом мы можем легко менять количество стержней. И у нас расстояние между стержнями будет всегда одинаковое. Нам не нужно будет каждый раз вычислять на регуляторе это значение, делить общую длину на количество стержней. У нас все будет это вычисляться автоматически. Теперь нам необходимо прибавить к этой сборке косынки. Эти косынки мы размножить не можем, так как они у нас привязаны здесь к габариту. Они не уходят за габарит. А нам нужно, чтобы они были относительно ну, средней линии для того, чтобы впоследствии привязать сюда расхосины. Поэтому мне придется скопировать эту деталь. Сопрячь два элемента между собой. И определить их относительно остальных элементов, которые у нас уже есть в сбоке. Лучше определять, конечно, между статическими элементами, то есть между теми элементами, которые не относятся к массиву. То есть лучше мне определить относительно этих поясов, чем относительно вот этого стержня. Я имею в виду по высоте. Но здесь так или иначе, придется все равно относительно стержня определить, потому что нам нужно поставить, например, здесь 25 мм. Так, теперь нам необходимо размножить данный элемент, данные две косынки на количество вот этих вот стержней. Выделяем две косынки, идем в линейный массив, выбираем путь, по которому мы будем множить наш... Наши косынки здесь выбираем, ну, допустим, 300 мм. И выбираем, ну, допустим, 8 элементов в массиве Щелкаем ОК. Okay. Теперь с помощью... Теперь с помощью э, тех же уравнений нам необходимо привязать количество и расстояние между элементами э, в массиве с косынками... Количество и расстояние между элементами в массиве со стержнями. Здесь у нас, я напомню, в массиве со стержнями у нас 8 элементов. А в массиве с косынками у нас также 8 элементов. Но Здесь на самом деле у нас 7 внутренних стержней. Поэтому здесь давайте мы поставим вместо 8 7. И теперь идем в уравнение. Выбираем уравнение компонента. Ну, можно, конечно, выбирать уравнение верхний уровня. Здесь не важно. Два раза щелкаем по массиву с косынками. Выбираем число 7. У нас будет оно равно количество элементов в массиву с стержнями. Минус 1. Щелкаем ОК. Okay. Теперь два раза щелкаем опять по массиву с косынками. Выбираем 310. И два раза щелкаем по массиву с стержнями. Выбираем равно и выбираем 450. Щелкаем ОК. Okay. Okay. Выходим из диалогового окна уравнение и посмотрите у нас каждый стержень имеет свою пару косынок теперь допустим мы изменим количество стержней вместо 8 давайте изменим на 4 щелкаем окей и количество косынок у нас также поменялось Данный алгоритм работы вы можете использовать в своих проектах. Он очень здорово экономит время и э, уменьшает количество э, ошибок. То есть вы теперь не ошибетесь, у вас э, всегда расстояние между элементами в массиве, стержнями и косынками будет одинаково. Здесь 900 мм, и здесь между крайними. И здесь между крайними. Между крайним элементом и внутренним стержнем тоже 900 миллиметров. Если мы поменяем размер стержня, ну, например, на 3200, то и расстояние между элементами у нас изменится. Очень удобный инструмент. Пользуйтесь этим инструментом. Осталось нам поставить только раскосины между стержнями и поясами. Об этом я вам. Расскажу, если это видео наберет 100 лайков, так что старайтесь, я уверен, эта тема очень полезна и будет интересно всем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки, если хотите увидеть приложение, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!